В Москве, конечно, погода не новогодняя. Снега на улицах нету, елки хоть и стоят, но это все-таки такая теплая, прикольная московская погода. Я даже не знаю, как, на, как назвать, можно без, без пуховика жить. Я бы гуся, которого обещал э, вам, мог бы приготовить сам. Но э, я подумал, что я же не энциклопедия ходячая. И давайте сходим. Я вам расскажу, во-первых, про своего друга, шеф-повара Александра Журкина. Во-вторых, этот человек три года готовит гуся. Лучше него в России. Его никто не готовит. Я вот вам прям зуб даю. Правда. Я уже пришел, да. Здесь, конечно, рождественское такое новогоднее настроение. Красная елка. Здрасте. Здрасте. Вкусно у вас пахнет тут. О! Мы уже тут у тебя. Привет. Привет. Привет. Сегодня будем готовить гусей. Наверное. Ну, Наверное, конечно. А, куда раздеваться? Пойдем, пойдем, по пойдем, да? И вниз по коридору налево. За гусями. Дорогие друзья, в преддверии праздников и больших трат на подарки и продукты хочу вам рассказать про виртуальную карту Яндекс Яндекс.Денег, которая вам позволит сэкономить на большинстве покупок. Карта бесплатная, заказывается в приложении по ссылке в описании. И дает массу кэшбэков и скидок для ее держателей. Например, есть кэшбэки в таких магазинах, как «Метро», «Ашан», «Эмвидео», «Перекресток». Баллы кэшбэка можно тратить в онлайн-магазинах, там, где принимают к оплате Деньги. А еще до конца декабря за установку приложения и первый платеж дарят 50 баллов каждому. Успевайте скачать. Александр – человек необычный. Ну, то есть он с виду-то, конечно, совершенно обычный. А на самом деле он уже три года занимается э, вот таким вот местом, который называется «Пироги, вино и гусь». И самое главное, что он три года потратил на то, чтобы понять, как вот эта птица под названием гусь... На самом-то деле птица очень жесткая, неправильная. И если ее не уметь готовить, то она невкусная. И когда мы готовим... Дома запекаем, да, мы не делаем некоторых этапов, которые мы делаем у нас в ресторане. Которые приносят этой птице офигенный вкус, сочность и вообще просто превращается в мармелад. Но первое, это нужно выбрать гуся. Гусины. Посмотрите, как, а? вот. гусь должен быть без всяких дефектов. Ни в коем случае не побитый, не синяя, не черная. Он должен быть такой вот слегка желтоватый и обязательно не должно быть заветрено. это говорит о том, что гусь был заморожен, mm -hmm. где-то лежал или еще, он должен быть прямо вот таким вот, видите, даже подмышечка у него желтое оперение, это говорит о том, что гусь на самом-то деле очень хороший, и кожа у него не побитая, нету дырок, mm -hmm. то есть это значит будет замечательный, вкусный, красивый гусь, и очень важно, конечно, его должен быть аромат, аромат должен аромат быть такой, такой птицы, Я такой свежести, да, когда да. сразу чувствуется, когда вот он перемороженный да. или так далее, что такой такой неприятный и уже как все будто это. пером у меня жена говорит. Да, пером да, пером да, пером да, да, да, Поэтому самое главное, да, то есть его выбрать. Затем, да. конечно же, конечно же, мы его сейчас опалим. Но понимаю, что дома это сделать очень сложно. Да, не сложно. Но это сделать. Слушай, есть я... обычные такие супер горелки я уже и... своих подписчиков вот на эти горелки всех подсадил у всех есть вот и я беру тимьян и розмарин и засовываю внутрь гуся это мы делаем обязательно для того чтобы он изнутри именно как бы не сверху мы укладываем там сеном да, или там травами а он должен пропитаться изнутри обязательно под этим дымом, да? Обязательно, да, изнутри, чтобы он был такой более такой ароматный, вкусненький. Тщательно убираем все оперение. Не торопимся, но самое главное, нельзя шкуру эту замечательную потревожить. Не должно сильно сужение произойти. Мы не закрываем поры, мы просто убираем перья. Здесь не мясо. Нам не надо закрывать поры, чтобы гусь был более сочнее. Чтобы... Да, вот чуть-чуть. Раз, все убрали. Не надо там сам. Вот это... И самое главное, вот тут, а? Разводим там костер. Нормальный подход. Слушай, запах, дым идет, дым идет. Запах такой костра. Из, изнутри гуся запах костра. Все Слушай, а это... вот гуська, вот эта гусиная, она съедобная? Нет, конечно, мы ее там потом жир, удалим. Жир, что ли? Ну, оно, во-первых, как бы, то есть, по правилам она там, ни, ни к чему. Ну, да, да. И, во-вторых, как бы, то есть, мы ее потом, конечно же, удалим. Но, если мы хотим отойти немножко от классики, то эту тушку можно обработать на замечательное филе. И также уже делать то, что мы будем делать дальше с филе, и в конце будет замечательный просто уже гусь без костей, практически. Удобно есть, удобно подавать. И действительно будет как в ресторане. Как в ресторане многих пугает. Потому что в ресторане сильно гламурно, сильно круто. И вот, например, у меня какие-либо ресторанные рецепты, люди почему-то не смотрят вовсе. Здесь нужно вот, что в домашних условиях можно сделать. Но вот это все можно сделать в домашних условиях. И траву найти, и, и гуся купить и гусь, хорошего, и гусь, хорошего, тем и более и сейчас не проблема. Да, но знаешь, не все же, то есть многие ж любят заморочиться, но мы ж любим готовить. Этот, есть, я знаю таких фанатов, которые вот просто, они, знаешь, а что можно еще сделать с гусям? Я говорю, друг мой, возьми этого замечательного гуся, вот обработай его на филе и приготовь, это же будет прям идеально. Кусочки пропитаются, каждый кусочек пропитается этим маринадом. Ну, Заморочься, если хочешь. хочешь то тяжело маринаду проникнуть. Да, потому что на самом-то деле, вот сейчас мы как раз будем это делать. Это я уберу. Я. Вот, то есть очень важно для того, чтобы был гусь сочный, вкусный, его мы должны замочить. Я советую не лениться это делать, потому что все-таки действительно мясо гуся сложное. И с ним нужно поработать, для того, чтобы получить прям настоящее... Классное, вкусное удовольствие. Давай, я тоже, я да. Так добавляем воду. Сколько воды? И для чего мы ее добавляем? Это же будет рассол, правильно? Да. Мы сейчас будем замачивать гуся на примерно 8 часов а, с добавлением сахара. По, если считать по граммам, по граммам, да, то есть ну, мы любим там uh -huh. отвешивать там uh -huh. еще что-то либо, то получается примерно 30 грамм на литр воды и 15 грамм соли. Подожди, 30 Ой, 30-30 соли, соли и 15, 15 сахара. сахара. Да, но все эти граммы не действуют. Да ты что? Я тебе говорю точно. На опыте. Вот, сахар разный. Соль разная. Поэтому вкусовые качества всегда у тебя будут разные. Если ты не купил там... Слушай, ну это такая гурманская штука, мол, типа иодированная там или каменная. какую используешь? Все, да я использую обычную соль в этом случае и обычный сахар, да. И все, я беру прям вот так. Да, дорогие мои, сделайте все на вкус. Потому что граммы вы можете ошибиться, потому что, типа Александр, ну ты же целовал 30 грамм. И раз, а там одна соль. Как так может быть? Разные, разные продукты, разное все. Добавляю сахар и добавляю соль. Прямо так. Конечно, можно отвесить, но я всегда люблю продукты. Поэтому гуси у вкус? меня чистенький. Ладно, на вкус ты, когда борщ солишь, попробовал, да попробовал, да Здесь, а как на вкус человек, вот такой типа, сделайте на вкус. Смотрите, вот как делаю я. Все элементарно. Только у меня для того, чтобы приготовить для ресторана гуси, у меня такие прям ванны, да, то есть мы там и затыкаем их, да, то есть... Они отдыхают. Мы сначала... Сигару. Да, да, заливаем. Вот, стоит эта вода примерно час, потом... Mm. Вот соли мало Добавляю еще и, тогда, и довожу до готовности Чтобы уже потом погрузить нашего гуся туда И оставляем его На примерно 8 часов Посмотрите, сейчас оно все так вот. Лизни гуся, а -а -а. или на соль Лизни И тогда ты уверен 100% Потому что очень много раз повара действительно ошибались Когда ты готовишь очень много гусей У тебя большая емкость uh -huh. Ты говоришь им граммы они начинают делать все по граммам, и ты не попадаешь, потому что, опять-таки, продукт разный, соль разная, сахар разный. И на количество объема это все очень сильно влияет воды. Поэтому я говорю, сделайте воду, попробуйте ее, она даже быть такая соленоватая, чуть-чуть такая слегка сладкая, и загружайте гусей, и все. Гусь всегда, если даже вы купили замороженного, ни в коем случае нельзя ложить в эту воду. Ни в коем случае. Замороженного. Нужно оттаять? Да. Таять. Только потом уже положить в этот рассол и оставлять там на 8 часов, потому что опять-таки в нем содержится какое-то количество воды, начинает все это растворяться, вкус соли и сахара начинает балансировать, и ты не получаешь того эффекта, который должен быть. Вот, а, значит, Шмаков, например, утверждает. он говорит, если есть или рыбы замороженная, то в раковину набираешь воду, затыкаешь, соль, сахар, и прям заморозку оттаиваешь, и тогда рыба вообще становится мега крутая. Что, с гусем это не такая же история? Я очень раз много пробовал, и нет. Нужно все-таки брать продукт уже, во-первых, как бы первое. Когда берешь гуся, ну или там любой продукт, да, замороженный, да. и кладешь его в раствор, в да. любой, ты не обработал этот продукт изначально. Ты должен этот продукт а, оттаять, посмотреть обязательно, почистить его, да, то есть обработать, обжечь, убрать все оперение. Все эти моменты должен продукт подготовить, просушить его, чтобы не было никакой лишней влаги, да, сыворотки крови и так далее. И только потом этот продукт уже красивый хороший, ты начинаешь как бы подмариновывать. Ты начинаешь с ним работать дальше. Все, вот так вот гуся мы сейчас оставим на 8 часов. Okay. Переворачиваю его, пускай это все так. Прям расходится. И тогда у вас будет он хороший. Можете прям полностью его покрыть и так далее. Ну, у меня это все так вот переворачивается. Конечно, их много. Они погружаются прям в воду. И там находятся 8 часов. Но это только начало. Начало всему началу. Для того, чтобы гусь был действительно вкусный, да. мы должны его еще раз замариновать. Но у меня есть цех, где идет вторая подготовка этого продукта. Мы его маринуем в соусе хайсин, в апельсин и в яблоках. Пойдем покажу. Давай. Узкие улочки нашего. Да, как это самое, каждый метр работает, каждый метр. О! Во. Отлично. Вот здесь происходит вся заготовка. Потом эта заготовка поднимается вверх и уже начинается готовиться. Эпесин. Ну это понятно, что. Только если вдруг ты не знаешь, вот это апельсин. Золотой. Фреш, смотри, мариновки гуся, то есть было ну, много вариантов, но мы решили взять практически, знаешь, простая еда, это чуть-чуть вкус детства, добавляем немножко восточного ингредиента и получается знакомое блюдо, ну, вроде бы и по-новому. Вот наш гусь с водичкой, который был, они также хранятся еще много, мы берем, вот видите, что происходит. Филе гуся, то есть тушечка гуся, она стала более белой. Вот это одно из даже принципов этого всего, что обязательно весь этот сок, там все посторонние моменты, все должно уйти. Только тогда у гуся будет и... Чем пахнет? Паленым. Паленым пахнет, да-да-да. Мы ничего тут не нарушили, все красиво, а там у нас был костер между ног. Паленым, это не совсем слово правильно, паленым. Да, по, по факту мы палим, но ну, вот в Ростове, что меня, в общем, поразило, на ростовском рынке, они говорят, курицу берешь, там, гуся, утку берешь, берешь, денег дай, денег даешь, они тут раз, горелочку, обжигают, потом тебе пакеты отдают. И тогда ты уже домой приносишь, когда варишь, там, вкус вот этого паленого бульона, всего прочего, вкусный. То есть они тебе обязательно палят ее. Для того, чтобы вкус был прям деревенский-деревенский такой. Но вообще, южане очень хорошо обрабатывают. Я первый раз из Ростова привез это сало свиное, паленое на соломе. С черной такой шкуркой. Блин, ешь его, такой вкус необычный. Да, главное там, конечно же, это все не переборщить. Чтоб не сильно прям е... Но В Сибири просто так не делали, не, не делают. Поэтому для меня это... Курицу-то опаливают, да, домашнюю. Потому что опаливают не для того, чтобы вкус был, да? опаливают для того, чтобы ты когда вручную, не, не фабричная обдирка вот этой вот э, пухой Нормально, обязательно надо заглянуть, обязательно, вдруг, вдруг, мало ли <клышки> Значит, для того, чтобы приготовить гуся Кто не слышал ничего про э, себя Гусь, можешь, пожалуйста, порезать яблоки? Как хочешь, можешь ударить любой. Да, тут это такие ножи что у нас военные. Ой, Какое да. хорошее. Вы ими сражаетесь это, это, на, да, на это полях тоже. боевой славы? Ой, вот да. и такой вот есть. Смотри, видишь, как это? Все, у меня мясник, у меня мясник вообще зверь. Знаешь, да, все рубит там, <шшшш> там. все мясо рубит, не заходим мы. Вот самое главное ножницы у него есть. Вот. Для ты можешь резать как угодно, можешь ударить яблоко, то есть все равно как ты это будешь делать, без разницы. Нам нужен именно сок, яблочный сок, именно натуральный. Затем я беру фреш, апельсиновый фреш, простой, натуральный, никаких консервантов, и прям заливаю гуся. Яблоки, я беру вот так вот, вот так. Ну, кусочки. Почему? Потом я это все уберу. Отлично, можно еще, пускай это будет. То есть это гусь будет мариноваться у нас еще часов пять. Хочу, чтобы вот ты когда ешь гуся, да, у тебя мясо было такое сладковатое, такое кисленькое, да, вот такое ароматным яблоком, фрешем, понимаешь? И действительно мясо пропитывается. Самое главное, вот самое главное, да? Это не торопиться. Знаешь, я думаю, что когда твои телезрители будут смотреть, и они скажут, блин ну прикинь, да, 8 часов туда, 6 часов туда. Но я думаю, что эта подготовка будет стоить того, просто стоить. Понимаешь? То есть действительно это будет вкус-гуся совсем-совсем другой. Вот так прямо его. Хорошо. Ах, как у нас все замечательно. А почему мне пришла эта идея? Когда мы делаем в классике, да, мы берем яблоки, да, слегка обжариваем в белом вене, сливочном масле, добавляем корицу и фаршируем, да, и готовим с яблоками, ну а Изнутри опять-таки, да, пропитывается это все этими ароматами, вкусами. И гусь у нас такой сочный, да, то есть опять расщепление белков, да, кислота все делает свое дело, сладость дополняет, все супер. Но, поработав с этой чудесной птицей, как я ее люблю, вот, смотри, что какой ты... <смех> <Гуся. смех> а, вот этого гуся мы сегодня с тобой сделаем с полбой. Хорошо. С полбой и белыми грибами. Очень интересный гарнир. Вот. Но мне хочется, чтобы действительно мясо пропиталось вот этим вот апельсином, яблоками и так далее и тому подобное. То есть, понимаешь, мы не просто подали гуся с яблоками и апельсином. Да, мы дали ему вкус благодаря 5-6 часам, но подгарнировали его именно другим гарнитом, то есть сочетание будет совсем чуть-чуть другое. А почему полба, почему крупа, почему, например, там не какие-нибудь овощи, там лёные, там резорта из картошки, не знаю, а еще я... что-то. Можно картофель, можно брать любой. Ну просто Но сейчас и... зима, что к зиме, вот сейчас традиционно, -то гуся крупа. Да, гуся крупа, то есть и гусь у нас будет еще, сейчас я вот, оп, понимаешь, а, руки грязные, Давай работаем. Я. Вот, я испачкал уже. Как открыть крышку, да? Просто попроси, товарища. Вот, мы добавляем хайсин. Хайсин на самом-то деле очень замечательный такой соус, который космически просто ну шедевр вам кидает прямо вот сюда, расщепляет белок мяса. Хайсин это сливовый соус. Из сливы делается. Для. Подается к пекинской утке. Но его можно использовать еще и в маринадах. Знаете, сейчас есть блюдо. Много его надо? О, все, чуть-чуть. Главное не переборщить. Да, а я использую его сейчас у меня новое меню, в новом меню, зимнем. Сегодня запускается. Я использую к палтусу. М -м. Очень. Ой, там Очень он вкусный. Вкусный. Вообще, а да. вообще, да. Да, самое главное его опять-таки не переборщить. Хорошо смазываем. Чем заменить можно? Сразу вопрос. Я думаю, что здесь пойдет соевый соус с сахаром, если там не сильно, конечно, не заменим. Это берется сахар коричневый, uh -huh. соевый соус, uh -huh. имбирь, чеснок uh -huh. и я так думаю, что не думаю, а мы пробовали с ананасом. Uh -huh. Это все кипит и потом ты маринуешь. Терияки, короче. Аля терьяки. да. Но тут обязательно еще нужен какой-то фрукт, ну в этом случае вроде, а мало фруктов в тебе, види яблоки все прочее. Ферментированные, понимаешь, сливы. И у них другие вкусы. И когда вот если там делать терьяки с этим ананасом или с печеным бананом, прям берешь вот, банан, запекаешь его вот, вот, до черноты, mm -hmm. и вот терьяки, и туда это вмешиваешь этот банан, у тебя совсем другая история получается. Логично. Вот. То есть, ну, то есть, да, мы такие повара на самом деле, и это мы еще не курили. Тимьян, да? Тимьян, да? мы да? Добавляем мед. А вообще в России, как в России, все любят мед добавлять. Не горит, он уже горит. Вот человек, например, если не очень профессиональный повар, ты его научил, он медом все намазал, духовку бах, чуть больше градуса, отвернулся, мама мия, горит все там, уже. Значит, для того, чтобы вот в этом случае, то есть, когда мы готовим. Целый гусей, там мед присутствует и все да. остальное, мы делаем температуру, дам 150, мы накрываем его фольгой, вот, и благодаря этому, то есть идет такая запарка сначала, как бы, да. А потом и колер уже? Потом снимаем, и делается колер, и тогда мед здесь, опять-таки, какой процент здесь меда? Его здесь на самом-то деле не очень много, и все равно это нужно делать. Конечно, можно его не накрывать фольгой, сделать температуру 120, и погнал, и погнал, и погнал, повышение. Но вообще, вообще, вот эта вот тема, она для, для наших гостей, для твоих телезрителей очень классная. Да, целый гусь, праздничный и так далее. Но, я думаю, что нельзя бояться экспериментировать и так далее. Если ты показывал, я видел у тебя на канале твоем чудесном, вакуумная машина. Да. Супер, наверняка процентов 20 ее приобрели. Так вот, когда вы берете гуся, обрабатываете мясо, да. да, мясо, потом вот этот маринад, прям вакуумируешь. И также я видел у тебя замечательный аппарат, называется Сю. Вид есть, да. кладешь на температуру там где-то 60, и у тебя совсем другой гусь. В домашних условиях. В смысле? В смысле в в суду? В суду. Филе, Филе, маринад, в пакет, вакуум. вакуум. И Да. Другой вариант, духовку. Да, Вы да. делаете на, опять-таки, ну, сейчас духовки везде есть на пару у каждого, ну, в каждом ну, доме. доме. Вот я, да, бомбанул. В каждом доме есть духовка <с, с паром. Если не Можно тазик с водой поставить, туда же этот вакуумный пакет. Вообще, также можно делать. И опять-таки эти конфи-манфи без жира всякого. Просто кукурузное масло, которое даже при э, повышении 80 градусов не расщепляется. Все, экономия, круто, быстро, ясно. Оставляем его на 6 часов, друзья мои. И следующий этап, мы его будем запекать. Ну а как, мы сейчас увидим. То есть вернемся в январе уже, уже после нового года, потому что процесс, да? Сейчас, да. Там Там все и, и, если что, Вася запекает пирог, гусей, может продавать их как угодно весь декабрь-январь. Телефон ниже по ссылке. Подмариновали гуся. Не подмариновали, замариновали. Вот, и здесь все это проходит. То есть, на самом-то деле, как вы видите, в нашей кухне проклад один, Вася. Поэтому мы выходим очень рано и запекаем. И уходим очень поздно. Да-да-да. Практически процесс... Процесс... Не перестает проходить. И а, дву. One, One, ты пока отдыхай. Как здесь много гусей, да, у нас? Везде гуси. Температура 140. Есть. Мы сначала ставим на 140. Накрываем фольгой. Протамливаем его, когда мы готовим его целиком. Затем повышаем температуру до 160. Спасибо. На 140, на 140 сколько времени? Примерно час-час двадцать. Час-час двадцать, Ты сам понимаешь, ты сам знаешь, духовки у всех разные. Разные. Мясо разное, поэтому тут нужно всегда все пробовать. То есть каким-то способом мы надкалываем под крыло. Смотрим, Смотрим, течет красненько, не красненько да, да? на язык какие-то моментами, ну, ориентируемся, ты будешь сейчас смеяться, ну, в основном, иногда даже на запах, как это не смешно звучит. Вот, поэтому, то есть, до 160 догоняем, еще там минут 50 точно, потом опять снижаем, смазываем, вот здесь вот у нас идет, смазываем мы хайсином. Хайсин соус, который только что показывали. А, тут есть один нюанс. Здесь э, ананас. О, какой густой! Он. А, сладкий чили. Он подогревается, смазывается. Ага. А почему он густой такой у тебя Как желе? Немножко крахмала. Полюбасу. Полюбасу. Обязательно имбирь. Угу. Конкретно. Слюна брызжет в рот прям. Есть очень вкусный соус для, также для гуся. Ага. Это у нас есть одно ну, Дайте, пожалуйста, красный соус. Давай, дай так. Здесь самое главное острота, опять-таки. Да? Мы очень долго ее добивались. Потому что чуть-чуть больше, Забирай. сильно будет ярко. Как, здесь, здесь имбирь, имбирь прям. Как, как не банально, этот соус очень подходит к крабу. А, здесь чеснок и имбирь, да? Чеснок, имбирь и очень важный ингредиент. Кепчуп. Кепчуп? <связывая> кетчуп, друзья мои, кетчуп. <связывая> этот соус обязательно нужно кипятить перед тем, как его подавать. И если ты протамливаешь кусочки гуси в этом соусе, прям немножко добавляешь бульона, протапливаешь, у тебя гусь совсем получается другой. И с манго и горчицей совсем другой вид. Я понял. Вот. Я представляю сейчас наши зрители, уже уже пошел 264-й комментарий серии. Ребята, но ну давайте, что вы трендите про соусы, где, где раскладки, где как готовить их. Все будет. А, нож дайте. Ну что, вот он он. Э, давай его сервировать же бы мы же хотели. Смотри, ну... Все равно э, эти все рецепты я потом тебе дам ты выставь для О, своих прощает. телезрителей. Попробуй. Первый корень селей, да? Да, видите, мы всегда поворачиваем вот так. Ну? ну, потом другим пальцем. Над ним мы не делаем так. Да, да есть, вы... же, есть же анекдот даже такой, когда говорит, профессор, кто не брезгливый, и так палец раз, туда пробирку с, с зародышем какого-то птицы. И студент один из университета не брезгливый, подходит и раз такой. Он говорит, не брезгливый, но не потому что опустил я указательный палец, а облизал средний. Да? Так и здесь. Просто вываренный в молоке. Но этот гусь у нас… Он великолепен и шикарен. Это самое вкусное, вообще-то, вот это вот э, место. Мы даже можем вот так вот корочку вырезать, посмотри. Угу. Я смотрю, это шторки, я называю это. Потому что она пропекается, она очень тоненькая. Да, держи. У меня есть медкнижка, я целую одну женщину, поэтому можно с рук. Поворот, сюда с рук можно, для этого, в общем-то, и... Теперь нежным движением ложки мы попробуем. Помоги тут раздвинуть одну ножку, вот так, чуть-чуть раздвинь. А там надо обрезать. Видите, тут нужно обязательно вдвоем это делать. Участвовать должны многие. Вот так. Это полба. Как рождение нового искусства. Выкладываем полбу с грибами. Почему вторую штурку, не обрезали. Тебе я положу ее оставлю. Не Здесь не должна быть пещерка пошире, чтобы можно было добавлять. О, полбочка. Все, этого достаточно, да? Я думаю, мы же чуть-чуть. Чуть-чуть, немножко -чуть, же не, не, не пожрать же больше, да. попробовать только. А? Ага. Все по-настоящему. какой. Давай вот так, вот. видите? Суп. А, ну, Мясо, вот если присмотреться. Вот возьми кусочек, вот этот съешь. Давай, подержу его вот так. Он мягкий, мягкий? Да, и это все благодаря тому, что мы с тобой сделали такой, прям такую дорогу длинную. Приготовление его. Положим вот так. И с мы с приготовили... Стороны. С одной стороны не видно гарнира, с другой стороны пусть это будет сюрприз для и гостя. Вот Покройте. Это апельсиновое? Это апельсин. И корица, чуть-чуть. Сделаем с одного боку, вот так. Вот такая простая кухня в кафе пироги вино и гусь, Всего лишь 15 часов, и вот простая <и> ножка с соусом томленного полтора часа у вас на столе. Дорогие друзья, для того, чтобы получить шикарного, удивительного, невероятно вкусного и мягкого гуся на новогодний стол, начинать нужно 29-го, на следующий день после моего дня рождения, декабря. Вот. Ну, это стоит того. Стоит, стоит, конечно. Слушай, вот эти шторки, вот это вообще, мне кажется, самое вкусное. Они тоненькие, они пропекаются так круто. Ну, да, из грудки-то не так много, как, в общем, хотелось бы, да? Ну, да, тут видишь, оно ж такое. А, что хорошо, потому что мы его не сожгли ни в коем случае. Мы выдержали с тобой температуру, и он прям рано рассыпается. А. Ну, да. Он отделяется, кости голые, смотрите, мясо просто исходит с кости. Mm. Вот она, простая еда. Просто гусь. Просто гусь. И нарезаем тоненькими-тоненькими. Схват, -тоненькими. хватит, стой, Вася, остановись. Да-да-да, сколько людей. Шикарно, а ты его не подаешь, как, как пекинскую утку? Можно жать там с блинчиками, например, вместо хойсина какой-нибудь соус из печеного яблока, оно без корицы, там, например, с брусникой я или с квашеной Сейчас мне очень сложно купить двухкилограммового гуся. Просто если сейчас я представляю, что у меня 80 гостей, к примеру, да, и у меня вот такие гуси. сука, тут этого порции будет? Очень мало. Если бы я нашел, где хорошая порода двух килограммовых угу. тогда было бы мне легче здесь больше там, трешки. там Но уже 4 килограмма я не беру вообще гусей стараюсь не брать они, старые. они больше набирают уже жира чем мясо вот для меня три с половиной вот это вот самое такое нейтральное мне так, все есть в так давай попросим чтобы нам написали может быть там мне на личку, в личку в инстаграм или может кто-то знает кто выращивает много гуся самое главное да чтобы оно было одного и того же качества потому что как у нас в ресторане, да, ты пришел, сейчас ел этого гуся, и ты уйдешь и понимаешь, что послезавтра у тебя будет такой же гусь, и я должен тебе дать такого гуся, если дает тебе другого гуся, то я должен его назвать по-другому, подать тебе по-другому, сказать, типа, это другой гусь, к примеру. Вот. Человек должен приходить там на телятину, на мясо, на утку, на постоянно одно и то же. Если тебе меняется качество или поставщик меняется, ты должен поменять срочно или название. То есть это уже не та утка. Или дополнить гарниром, или переделать полностью блюдо. Очень много мы так ошибались перед тем, когда шли тут, вот мы берем вот у этого поставщика. Если заканчивается, вдруг переходим, меняем полностью меню или там блюдо. Окей. Так, ну что, давайте пробовать. Вот. Сейчас даем. Мы сейчас эту грудку попробуем с другим чудом. Сейчас. Ладно, мне это пора. М -м. Эту вкусноту все доедать. Вас с Новым годом обязательно обратите внимание на этот рецепт. И даст Бог, кому не лень, приготовить к Новому году шикарного гуся. М -м -м.